Всем привет-привет! Рада вас видеть снова на своем канале. Сейчас зажгу благовоние. Э -э хочу напомнить вам, что сегодня выйдет, либо вышел Блиц, не знаю как по времени, анонс на Блиц-консультации. Кто еще не приходил в разделе сообщества на главной странице моего канала, есть анонс об этом, приходите. И хочу напомнить, что я открыла курс «Путь души после физической смерти» и курс «Пемадр». Очень-очень рекомендую оба курса посмотреть. Их можно посмотреть в свободном доступе, если вы перейдете на главную страницу моего канала, в разделе плейлистов найдете одноименные Плейлисты, нажмете на них и по порядку посмотрите занятия. В одном курсе 6, в другом 7 уроков. Очень рекомендую. Там все объясняю простым, доступным языком. Вот Кому интересно, можете послушать. А мы сегодня с вами сделаем расклад на тему, что хочет исполнить для вас Вселенная. Хочу сделать короткий расклад, в нем не будет вопросов вот прям по одной карте. Если так можно, будет. Прям очень-очень захотелось. Надеюсь, вы с позициями определились, тайм-коды есть. А мы с вами приступаем. Позиция номер один голубенький камешек. Единички, что хочет для вас исполнить Вселенная на данный момент? Хочет дать вам радости, хочет вас похвалить. Не за что-то, просто похвалить, погладить вас по головке и э, хочет вас порадовать. Сказала Вселенная, выпал аркан мира. Что хочет исполнить, да, исполнить. Если я положу сюда, то я не помню. Что хочет исполнить для вас Вселенная? Любое ваше желание. Любое ваше желание, которое направлено на а, как-то гармонизацию именно с миром. Вообще ей хочется очень, чтобы вы наконец-таки открылись миру, чтобы вот вы были в единстве с ним. Знаете, чтобы вы как будто бы ощутили этот мир как единый живой организм, чтобы вы взаимодействовали с ним не как с чем-то таким, объективным, сухим, либо абстрактным, а как, допустим, если бы мир был конкретный человек, как бы вы, вы хотели, ну, как бы вы с ним общались, да, что бы вы ему говорили, то есть, чтобы вот в вашей голове сформировался, сформировалась некая такая мысль, форма, мысли, образ мира как живого существа, как будто бы это живой организм, который дышит в первую очередь, который вас слышит, понимает и может с вами общаться. То есть вот, вот это вот единение по аркану мира. А для чего? Для того, чтобы что-то новое пришло в вашу жизнь, да, чтобы открылось. Причем, знаете, вот это вот новое, оно не как будто бы вот вы находитесь в коридоре, и в конце коридора есть одна дверь. Нет. Нет. А здесь вот вы представьте, как если бы вы были в космосе. Вот вокруг вас огромное-огромное пространство. И вот это вот пространство вокруг вас, сверху, снизу, сбоку, со всех сторон, вот вокруг вас, оно как будто бы состоит из маленьких-маленьких, не знаю, порталов. и бесконечное количество. И вот любой портал, любой вход, выход, он вам доступен. И здесь Вселенная хочет скорее всего, даже не то, чтобы исполнить э, что-то для вас, она хотела бы вам показать, э, насколько вот, это вот, вот эти вот варианты, э, возможности, вот эти вот порталы, которые окружают бесконечное количество, чтобы вы их заметили. А почему именно заметили вот это бесконечное количество? Потому что вот вы как-то мыслите узко. А здесь вам показывают масштабы, что можно, вот знаете как, вот вы как будто бы смотрите на мир через подзорную трубу. Вот она такая туннельная, да, направление. Все, что входит в область этого туннеля, в этой трубы, трубе, а вы это видите. То есть зависимо от того, куда вы разворачиваете, но опять это как-то вот очень узко. А если убрать эту трубу, подзорную трубу, и посмотреть на то же самое, да, на тот же самый мир, но без помощи этого инструмента, вы увидите масштабы, понимаете? Вот здесь про это. Это одно дело, когда, там, я не знаю, вы смотрите свою кружку с чаем, с кофе, и видите ограниченное количество жидкости. А другое дело, когда вы подходите к океану, и вы видите ту же самую жидкость, ну, которая до этого была водой, да, например, э, только каких объемов это, да? То есть это безграничное. Вот вам здесь предлагается увидеть это. Чтобы это увидеть, вам нужно расширить ваше сознание. То есть разрешить себе увидеть это, разрешить... И вот как раз вот вселенная, если... Вы откроетесь этому миру и почувствуете, что, вы понимаете, вы не сами по себе. Вы не, не песчинка какая-то да, в пустыне, а вы часть чего-то. Вот вы взаимодействуете вот с этим миром, вы взаимодействуете. Вот с воздухом, который вас окружает, вы взаимодействуете. Вы не просто дышите, вы взаимодействуете. Вот здесь я, я не знаю, как вам это объяснить, потому что это настолько э, абстрактно с одной стороны, с другой стороны это настолько масштабно, что здесь для понимания вам нужно это как-то пропустить через себя. Вам не головой это нужно понять, а здесь как будто бы вам необходим э, какой-то такой опыт, в котором, не знаю, как не то чтобы инсайт, а как... Э, Такое чувство, что вот вы стоите на вершине горы, прям вершина-вершина. И вот куда вот вы не посмотрите, вокруг вас открытый горизонт. и Вот этот вот открытый горизонт со всех сторон. Он говорит о возможностях. Но вы, чтобы их эти возможности увидели, вы должны ну, первоначально как будто бы залезть на город. То есть пока вы живете в городе, вы не сможете увидеть вот эту вот красоту этого мира. Вы не сможете увидеть этот потенциал. Вам надо... По-другому вам нужно изменить свое мировоззрение. Здесь нет какого-то конкретного решения, что поможет вам это сделать. Здесь есть лишь вектор. Тут у меня такое ощущение, знаете, вот как будто бы открой глаза, вот открой глаза, пробудись, открой глаза. Здесь про это говорится. Я не могу вам объяснить иначе, что хочет исполнить еще для вас Вселенная. Ну вот, восьмерка мечей про это и говорит как раз-таки. Она хочет, чтобы вы вышли из своих каких-то ограничений которые существуют внутри вас на основе созданных когда-то в прошлом суждений ваших. Причем это не какие-то мысли просто так, а это мысли, в которые вы верите безговорочно. Они могут быть созданы там, не знаю, вашими родителями, вашим прошлым опытом, социум. То есть здесь такое ощущение, знаете, как ежик, у которого очень много-много колючек. И каждый раз, когда он катится и сталкивается с чем-либо, эти колючки, они вонзаются все больше и больше внутрь его, ему становится больно, и он видит мир как враждебный, потому что этот мир его постоянно колет. Но на самом деле причина не в мире, а причина в том, что между миром и ежиком есть вот эти вот колючки, которые когда-то были созданы. И здесь мир хочет сказать, что вам нужно изменить вот эти вот убеждения, что это за убеждения, по поводу Аркан-Императрицы, по поводу изобилия, по поводу богатства. Вам нужно увидеть красоту. Вот вы смотрите на мир, а вам нужно понять, что мир — это отражение вашего внутреннего состояния. И вам нужно увидеть вот эту красоту не в мире, как в отражении в зеркале, а внутри себя. То есть здесь такое ощущение, надо взор направить не на внешнее, а на внутреннее. Вам нужно поверить вот именно в эту гармонию, красоту, баланс, который несет императрица. Про возможность, про расширение, про... Эм, здесь как будто бы, знаете, такое ощущение, что вот я, я недостойна. Да, здесь, возможно, есть какие-то запреты, неверение во что-то. Здесь речь идет о том, что вы сами себе запрещаете, потому что императрица – это тот аркан, который... Все сам себе разрешает. У императрицы нет никаких запретов. Она все себе позволяет, она все себе разрешает. У нее на первом плане эмоции, на втором плане у нее логика. А у вас как будто бы на первом плане логика. да? То есть вы все должны головой объяснить. Все должны как-то... Сначала должно до главы дойти, а потом, уже если глава согласится, тогда я выпускаю на свободу свою интуицию, либо какое-то состояние, либо эмоции. А у императрицы наоборот, она сначала э, что-то чувствует, а потом думает, понимаете? Здесь убеждения ваши связаны с запретом на то, что вы, возможно, касательно вашей ценности, возможно, касательно вашей красоты внутренней, вам это как будто бы надо выпустить, понимаете? Вы уже давно давно созрели, и э, вам надо выпустить эту императрицу наружу. Уже здесь невозможно это все сдерживать. А что сдерживает? Аркан справедливости. Ваша собственная оценка. То есть вот, вот эти вот суждения вашего ума, вы как будто бы в своей голове говорите, ну вот я же говорю про мечевую сторону аспекта, что вы сами себе как будто бы объясняете, что нет, я это не могу получить, потому что я этого не достоин, либо я это не заслужил. Здесь очень много правил, очень много оценочности. Возможно, присутствует какое-то сравнение, но сравнение, оно какое-то несправедливое здесь. Вы себя сравниваете как будто бы с идеалом, да, то, к чему, ну, достичь невозможно. Есть очень много требований по отношению к себе. Хочется сказать, очень много заморачивайте, честно, заморачивайтесь вообще, ну, по поводу и без повода, Императрица, она не парится. Она хочет, она это получает. Она высказывает намерение, она это получает. У нее как будто бы нет вообще никаких э, сомнений по поводу, что она может получить то, что она хочет. И из-за того, что у нее нет сомнений, из-за того, что она э, не э, запрещает себе, а, наоборот разрешает, и она полностью уверена, что так и будет. Пространство вариантов ей дает то, что она хочет. Вот Вселенная хочет донести для вас как раз таки, что в вашей жизни вы можете иметь абсолютно все. И я не утрирую сейчас, а я полностью говорю, так оно есть. Вы можете абсолютно получить все, что вы хотите, даже что-то такое невероятное. Достаточно вам себе это разрешить. И вы достигли такого уровня в своем сознании, что вы можете увидеть, вы можете материализовать абсолютно все, что вы хотите. То есть здесь такое, знаете, ощущение, что... А вы можете творить чудеса, в прямом смысле. То есть ваш уровень сознания, он уже дорос. Но э, какие-то вот заборы, какие-то запреты, э, ворота, которые сдерживают это еще. Вот вам нужно как будто бы, знаете, какой-то вот последний, я не знаю, шаг, что-то что такое, чтобы вот вас встряхнуло, чтобы эти ворота открыли, открылись вот вас как будто бы прорвало, потом вот как-то будет по-другому. А что поможет прорвать эти ворота? Восьмерка Пендаклей. Здесь вам надо какой-то каждодневный а -а, труд. А -а, каждодневный труд, связанный с а -а, четверкой педаклей. И э, альтернатива восьмерки жезлов. Труд, связанный с э, вашим каким-то развитием, да, здесь вот вы э, либо с одной стороны замедляетесь как-то в своем развитии, то есть вы как будто бы цепляетесь за стабильность. Вот эта стабильность, она стабильность постоянства, да, какие-то гарантии, э, прочность. Вот это вот вас останавливает. Либо вы здесь еще вот по этой восьмерке жезлов, вы... Э, Занимайтесь, как будто вы не тем, чем нужно. Да, Как-то э, отвлекаете себя и замедляете. Вы это осознанно делаете. Здесь вам нужно сконцентрировать полностью свою энергию на эмоциональном фоне. Здесь надо выпустить эти эмоции по королю кубков, отпустить их, вот прям прожить. Что значит прожить? Это значит проживать жизнь по полной. Вот все, что вы делаете... Делать не то, чтобы до предела как-то, а вот без ограничений. Вот все, что вы хотите, насколько бы это ни казалось вам чуждым. Но вот первично, вам нужно поверить в свою собственную ценность. Вам нужно выбрать этот путь. А путь построения каких-то новых ваших ценностей в вашем в мировоззрении. Знаете, как будто бы загрузить новую программу. Новую программу загрузить того, чего вы хотите. То есть той жизни, которой вы хотите. Как компьютер, загрузить элементарно новую программу. То есть путь вот такие вот мысли... Вот такие эмоции, вот такие состояния, такие, я не знаю, встречи. Как будто бы запрограммировать, но не просто, а как это, поверить в это да, и проживать. Здесь идет создание своей какой-то вселенной. Насколько бы это казалось, там, я не знаю, сейчас научной фантастикой, но здесь именно такой человек, который действительно может создавать свою Вселенную. Да? То есть, как будто бы у вас уже есть способности и навыки, но вы головой живете в матрице. Вот как-то так. Вам нужно по-другому, абсолютно по-другому. Как не скажу, сами найдете. Но вам подсказка будет. Какая вам подсказка будет от Вселенной? Все, что вы делаете... Работа над собой, я имею в виду. Это должен быть каждый дневный труд. Вы должны идти шаг за шагом. Вам не нужно прописывать да, что-то, э, как-то вот, я не знаю, здесь как будто бы должна быть конкретная цель, конкретное какое-то намерение, то есть точка Б, чтобы понимать, куда вы идете. Но шаги здесь прописывать не нужно, потому что здесь шаг за шагом, здесь знаете, как интересно, Педакли говорит о том, что мы делаем шаг за раз. То есть вы сделали какой-то шаг и огляделись. Почему? Потому что когда вы останавливаетесь и начинаете оглядываться по сторонам, при условии того, что Вселенная у вас здесь живая и вы с ней коммуницируете, она будет вам давать подсказки. И каждый раз вы как будто бы должны по Аркану Императрицы верить в то, что вот эта вот подсказка, мне надо туда идти. А вам это будет сложно сделать, потому что у вас восьмерка мечей, у вас есть вот эти вот ограничения, да, вы начинаете в, своем, в своей голове обсуждать и говорить, не, нет, нет, это, это невероятно, да, то есть мне туда не нужно, это вот какая-то бредовая идея, такой не может, вот поменьше вот это, вот если убрать, да, вот эту бредовая идея и идти шаг за разом, это как, как в лесу, я не знаю, зашли в лес, ну окей, зашли, куда дальше двигаться, не знаю, вдруг неожиданно там зайчик где-то поскакал, о, это подсказка, я побежал за этим зайчиком, куда я бегу, фиг его знает. Но вот это вот подсказка. Потом вдруг неожиданно зайчик исчез, вот, и вы услышали, как поют птички. Голову подняли, смотрите, эта птичка куда-то полетела в другом направлении. Вы за ней пошли. И вот так, за знак, а, знак за знаком, за знак, за знаком, вы как будто бы вышли из этого леса и оказались там, я не знаю, на поляне либо в том месте, где вы хотите быть. Но вот если бы вы изначально как-то прописывали, как я пойду, у вас бы это не получилось. Понимаете? Потому что здесь вот как будто бы Ваша жизнь, она должна выстраиваться уже по-другому. В контексте того, что вы должны жить в согласии с миром, с Вселенной, с тонким планом. Не знаю, называйте с энергией, называйте это как хотите. Здесь ваша жизнь, она уже другая. У вас уровень другой, вы должны жить по-другому. Но из-за того, что у вас очень сильный ум, а он не пускает, да, то есть вот эта вот восьмерка мечей, она вас ограничивает, она говорит, что что бы я сейчас сделала, оно будет повтором прошлого моего опыта, и это будет болезненно, мне туда делать не надо, идти не надо, то есть череда каких-то разочарований, поэтому лучше я остановлюсь. Вот эта вот остановка, она вам вредит, и вам говорит о том, что вы... По восьмерке педагоги должны работать над собой каждый день. То есть это не какая-то работа, знаете, разовая. Вы должны каждый день понемножку над собой работать. Каждый раз напоминать себе ту программу, которую вы хотите, там позитивная, да, все, что не делается, все к лучшему. Там. Ну, не знаю, мир заботится обо мне, еще какие-то позитивные мысли, да? вот они должны у вас постоянно в голове кружиться, вот это вот постоянно. И таким образом вы будете меняться, потому что аркан справедливости, он говорит о том, что здесь как будто бы перевернуто, он говорит о том, что человек не понимает, не осознает, для чего ему вообще меняться, в чем смысл. То есть зачем что-то менять, когда все устраивает. Здесь об этом речь. Поэтому восьмерка жезлов, вот именно в этой колоде, да, здесь две восьмерки жезлов ну, это как будто бы перевернутое. Однако, как раз говорят о том, что здесь идет замедление, здесь идет э, очень медленное развитие. На самом деле вы должны идти семимильными шагами. Не потому что так надо, а потому что у вас такой потенциал. А вы не идете, вы не двигаетесь. Вы слишком много размышляете. А, и эти размышления, они приводят к сомнениям. Почему? Потому что здесь такой уровень у вас, когда а, сначала случается чудо, а потом вы в него верите. А вы наоборот, вы говорите вселенной, э, я, я хочу сначала поверить, а потом я буду двигаться. То есть если я в это не верю, я не двигаюсь. Здесь не так. Да, здесь вы, вы совершаете это чудо. Но вот в вашем сознании вы пока это еще не верите. Здесь очень интересный такой подход. Не знаю, насколько я смогла вам объяснить. Каждый из вас поймет, потому что по первой позиции у меня всегда люди такие развитые. Ну, то есть должны понять. Как минимум, если не головой, то пропустив через себя вибрации, вам должны быть эти знакомы. Вы их так или иначе ранее проживали, либо во сне, либо вообще как-то мимолетные сайты были, либо где-то читали, либо это, возможно, действительно какая-то научная фантастика. Вы о ней слышали, видели. То есть то, что я сейчас вам говорю, вам это известно. Возможно, вы не знаете, как это реализовать, но как информация, она, она вам знакома. Вот это сейчас для вас новый путь. Вот про это вам говорит Вселенная. Вторая позиция. Что хочет э -э, исполнить для вас Вселенная двоечки? Что хочет для вас исполнить Вселенная? Она хочет, чтобы вы куда-то пошли. В новое, в тройку Педакли построение чего-то абсолютно нового, то, что вы долгое время ждали. Что вам нужно здесь оставить? Здесь как будто вы знаете, ваше желание по созданию какого-то союза, тандема, Дружбы. То есть здесь вот это нужно оставить. А пойти куда-то в другое направление. То есть такое ощущение, что вот все, что связано с отношениями, личными, дружескими, там, я не знаю, родственными, эм, вам это не надо сейчас. Вы не туда должны пойти. Куда вы должны пойти? Терка кубков, паш кубков. силы. Вот вам как будто бы нужно идти сейчас не вперед, знаете, а куда-то бы вам нужно было пойти назад на да, назад, как-то назад в будущее, да. Назад в прошлое вам нужно вернуться то, что вы когда-то Хотели начать, но не начали из-за своих каких-то страхов. Как-то смолодушничали. Вот вам не нужно пойти в новое. Здесь как будто надо пойти в хорошо забытое старое. Почему вам туда надо пойти? Потому что там дается аркан шута. Там идет какое-то обновление. Там идут перемены, трансформации. Вы в новое еще не то что не готовы идти, а вы как будто бы не знаете. То есть здесь как какая-то такая, знаете, очень интересная цепочка по времени. Для того, чтобы вам пойти в новое, ну, либо попасть в новое, вам нужно пойти в прошлое. Ой, мы же иногда так на мне это все показывают. Эм, как это? Назад во времени... Вот пойдешь назад, попадешь в будущее. Не знаю, как вам это объяснить. Но здесь как будто бы есть какая-то связка, что если ты хочешь пойти в новое, я не знаю, возможно, надо что-то завершить в прошлом, возможно, надо что-то обновить. То есть вот как будто бы вот это ваше новое, что вы хотите, это хорошо забытое прошлое. И вот вам здесь говорят о том, что вот вам нужно пойти туда, в это прошлое, начать прошлое, даже не заново, а с того момента, на котором вы его остановили, только нужно его развивать по-другому. Как его нужно развивать? Во-первых, нужно пройти какой-то кризис по пятерке пендаклей. Когда вы там не верили в какое-то перспективное будущее, все никак не могли принять решение. И это вызывало у вас болезненную какую-то ситуацию. Вам было сложно, больно. Вот ее, ее нужно изменить. Здесь колесо фортуны должно закрутиться а, в противоположную сторону. Здесь как будто, вы знаете, для того, чтобы оказаться в будущем, вам нужно почистить прошлое. Это как это... А, не знаю, здесь такое ощущение, что когда вы почистите какое-то прошлое, что-то в этом прошлом, и потом на него посмотрите, вы в нем увидите то будущее, которое вам нужно. <с AM trouli> Я не знаю, как объяснить по-другому. Но здесь так запутанно все мне показано. но Здесь как будто бы мне говорится, иди туда. То есть, ну, короче, не спрашивай, не задавай много вопросов, просто иди туда, в это прошлое. И ты сама все поймешь. Ну, когда пойдешь туда, что-то начнешь сделать в этом прошлом, что-то менять. И ты увидишь, что, э, изменив, ты получишь то, что хочешь. Знаете, здесь как показывать, допустим, э, не знаю, вы хотите быть э, какой-то красавицей. Сейчас такой несуразный пример, но вот какой показывает, такой я говорю. Значит, вы хотите стать красивой а у вас такие длинные волосы заросшие, ну, в общем, вы не неухоженные. И вам говорят, вам не нужно э, как-то идти каким-то новомодным там, парикмахером, стилистом, все такое, а тебе как будто бы нужно поехать, э, как будто бы, я не знаю, куда-то в деревню. Вот прям вообще в какое-то прошлое-прошлое. И вот как будто бы, когда вы приезжаете в эту деревню, там оказывается самый такой классный стилист, который ну, чисто случайно туда приехал отдохнуть, либо как-то, я не знаю, застрял там. И вот он приводит вас и начинает ухаживать там, я не знаю, ухаживать за вами, я имею в виду, ну, то есть стрижку делает вам такую модную, образ придумывает, который вы никогда бы не смогли получить, если бы вы были, например, в городе и пошли бы самому модному стилисту. Что-то здесь вот в таком роде, понимаете? То есть это из той категории, что никогда не знаешь, где потеряешь и где найдешь. Вот здесь об этом. То есть речь идет о том, что то, что вы хотите, вы его найдете в прошлом. Я как это, как пифе, загадками сейчас буду говорить, да, иди туда не знаю куда, принеси то, что не знаю что. То, что вы хотите, ищите там. Я не знаю, что это за прошлое. Я не знаю, что это за прошлое. Чтобы вам какую-нибудь подсказку на этот счет? <смех> Дьявол. <смех> вот вам и подсказка. да? Подсказал называется. Есть как будто бы какая-то связь. Не знаю, может быть, какой-то кармический урок. Что-то такое кармическое, что не позволяет вам пойти в будущее. Вот вы как-то, я не знаю, здесь понимаете, здесь не то, что вы убежали от этого. Может быть, вы забыли. Здесь говорится о том, что нужно развязать весь этот узел, и он как будто бы, когда развязывается, он э, даст вам большее количество энергии. И ну, это как плотину, которая, знаете, прорывает, и э, в этом потоке выбрасывает вас в нужное место. А вот пока эту плотину не прорвет, вы не сможете двинуться вперед. То есть так бы вы долго шли. А это вот на этом потоке, энергетическом вас выбросит вперед вот здесь об этом речь идет если вы что то поняли то скажите мне пожалуйста я очень надеюсь на то чтобы э, поняли о чем здесь шла речь вот это хочет для вас исполнить э, вселенная блин я говорю Иногда вот наш ум хочет, дай конкретики, дай объяснение, дай гарантии. Мир – это волшебство, это чудо, в нем нету гарантий, нету, нету конкретики. да. То есть нужно просто открыться и идти вперед, вот куда ведут, туда ведут, и принимать абсолютно все, потому что иногда, когда нам кажется, что вот какая-то черная полоса, а на самом деле это не черная полоса, а это какой-то некий такой трамплин для белой, да, то есть либо вот как это нету горя без добра либо что-то в таком роде. Вот это про это. Вот в вашем случае об этом идет речь. Не знаю, что видел ты и сказал. Третья позиция зеленый камешек. Что хочет исполнить для вас вселенная троечки? что хочет для вас исполнить Вселенная. Шестерка жезлов, она хочет вас привести к состоянию э, триумфа, победы, удовлетворения, удовлетворить ваши амбиции. То есть, знаете, здесь такое ощущение, что Вселенная хочет сказать, я готова уже удовлетворить все твои абсолютные потребности, только успокойся. То есть, такой, знаете, здесь некий такой жадина, который говорит, хочу и это, хочу и это, хочу и это. Вот она уже говорит, она, я имею в виду Селена, она уже говорит, вот мне просто любопытно, когда я удовлетворю вот абсолютно все твои хотелки, когда тебе уже нечего будет хотеть, вот что ты будешь делать тогда? Вот я просто уже любопытно. Потому что здесь вопрос не в том, что у вас много этих желаний, этих хотелок, а вопрос в том, что вы, что бы вам ни давали, вы как-то не удовлетворены внутренне, да? есть вот эта вот потребность, хочу еще, какая-то такая жадность, да, как в сказке Пушкина про золотую рыбку, да? не хочу там, быть королевой, хочу быть царевной и так далее, вот все хочу, хочу, хочу. И вот эта вот золотая рыбка, она выполняет, выполняет желание. Потом в конечном итоге говорит, ну, блин, твоему хотению конца края нет. Вопрос не в том, что ты хочешь, а вопрос в том, что ты не удовлетворен. Вот здесь об этом речь идет. То есть вселенная хочет исполнить для вас вот это состояние. То есть найти то желание, которое она могла бы для вас сделать, чтобы вы почувствовали вот удовлетворение, не в вопросе благодарности, ей, а чтобы вы наконец-таки насладились, чтобы вы оценили сами для себя, чтобы вы как-то вот знаете похвалили себя, сказали молодец, наконец-таки свершилось, я кайфую, вот здесь что-то такое, то есть я ощущаю себя на коне. Здесь это она хочет реализовать аркан императора, причем такая цветовая гамма. Очень схожи. Такие, знаете, красно-серые цвета. Вот посмотрите, прям вот одинаковые. Ну, если учесть, то, допустим, вот эта вот карта другого цвета, здесь вот прям одного цвета карты. Что она хочет исполнить для вас? Она хочет, чтобы вы наконец-таки ощутили себя, знаете, вот хозяином. Хозяином своей жизни по... Императору, чтобы вы наконец-таки научили жить в моменте здесь и сейчас. То есть получать удовольствие от того, что вы уже имеете. Император – это всегда про время сейчас, про выстраивание какого-то такого, знаете, фундамента, про укрепление своей границ. Человек, который живет именно нынешним моментом, не будущим, не прошлым. Человек, который не боится. Здесь вот по шестерке жезлов, это знаете, как маленький ребенок. Я хочу это и это не потому, что мне это надо, а потому что я хочу как будто бы утвердиться. Вот ощутить какую-то внутреннюю... Здесь есть потребность внутреннего удовлетворения. То есть когда я что-то получаю, вы как будто бы ощущаете себя, ну самоутверждаетесь. Здесь она хочет дать вам понять, то вам не надо самоутверждаться за счет за чего-то, за счет, чего счет каких-то ваших достижений. Вам нужно ощутить это, у вас уже это есть сейчас, в моменте. Вам это надо как будто бы принять, а вы это не принимаете. Что еще хочет исполнить для вас Вселенная, рыцарь Кубков, куда она хочет вас направить. Аркан смерти. Вернулся наш любимый аркан смерти к тройкам. Каким-то переменным, изменениям. Что она хочет, чтобы вы оставили позади? Аркан звезды. Окей, о чем это? Великие арканы пошли. А смотрите, что она хочет, чтобы вы оставили позади? Аркан звезды и аркан колесницы. Чтобы вы оставили позади какую-то недостижимую вашу звезду желание то, что находится прям вот как-то очень-очень далеко, что-то, что, не знаю, какой-то, возможно, идеал, возможно, то, чего нереально достигнуть, то, что нереально получить. Что это такое? Что вы тут такое хотите получить? Аркан-отшельник. Вот смотрите, вы ищете... И вы как будто бы сами не понимаете, что вы ищете <смех> на самом деле. Вы как будто бы запутались здесь. Да? То есть начали поиск, когда вы начинали э, искать ответ на какой-то очень важный для вас вопрос. Вы знали. Причем здесь пошли великие арканы. Это действительно серьезная тема ваша. И в моменте поиска вы забыли вообще, э, что вы искали. То есть вы настолько увлеклись вот этим вот э, поиском, что вот вам что-то нужно найти, что вы забыли вообще, э, что вы ищете. Осталось только вот это ощущение, что мне надо. да, Вот это вот на которой я сказала. То, что нам сказала шестерка жезлов. То есть вы во всем этом процессе, в погоне, здесь такое, знаете, ощущение, в погоне за чем-то, вы как будто бы забыли, что действительно ценно и важно для вас. Для вас, для вашей души. Здесь в погоне за какими-то, я не знаю, вашими идеалами, вашими какими-то желаниями, вы как будто бы забыли то, что действительно хочет ваша душа. А что хочет ваша душа? Четверка кубков. А ваша душа, знаете, хочет какой-то эмоциональной стабильности. Она сосредоточена, сфокусирована на чем-то. Она хочет баланса, понимаете, по двойке педаклей. Она хочет баланса, она хочет как-то сгармонизировать, что именно. С одной стороны семью, десятку педаклей, финансовый аспект, а с другой стороны четверку мечей, да, вот какое-то бездействие, отдых, спокойствие. То есть вам как-то надо соединить, с одной стороны, какую-то вот активность, да? не знаю, создание что-то, достижение, какие-то высоты по десятке пентаклей, а с другой стороны, желание какого-то по четверке мечей, успокоение, бездействие, я не знаю, взаимодействие с Высшим Я, пониманием себя, внутренних каких-то процессов, то есть вам душа хочет, чтобы как-то наконец-таки успокоились, да, чтобы вот ваш внутренний мир и внешний мир, они пришли к какому-то балансу. Потому что вы, здесь такое ощущение, что, знаете, вы находитесь на какой-то лошади и постоянно ее хлестаете. И эта бедная лошадь, она уже вся окровавленная, она уже изнеможенная, уже у нее пена изо рта, и она готова умереть, а вы от нее все требуете, требуете, требуете. И хочется сказать, что если бы вы относились к этой лошади более э, спокойно, то есть не, загон, не загоняли ее, правильно за ней ухаживали, поили, кормили, давали бы отдых, э, ей, вам бы не надо было куда-то мчаться, вы бы так или иначе пришли в ту точку, которую вам нужна. Здесь вы не можете найти баланс между активным и пассивным. То есть нет понимания, что на самом деле можно быть активным в пассивной позиции. Вот как раз таки, если я не ошибаюсь, четвертый либо пятый урок трактата Гермеса Тризмегеста говорит про это – этот курс у меня в открытом доступе. Кто не смотрел, посмотрите хотя бы либо четвертое, либо пятое занятие, не помню. Об этом речь идет. То есть это ответ на вопрос, как сбалансировать материальное и духовное, как сбалансировать внутреннее и внешнее. Потому что внутреннее — это состояние, Ты знаете, кто, допустим, читал Зеланда, как я поняла, многие читали, вот он как раз-таки говорит о внутреннем намерении и внешнем намерении. Внутреннее намерение – это то, что мы хотим что-то сделать, мы хотим куда-то пойти, мы хотим чем-то управлять, да. это то, что подсказывает нам разум. А внешнее намерение – это как будто бы мир, это то непостижимое, то загадочное, которое нас окружает, которое может нам реализовать то, что мы хотим. И вот вам как будто бы нужно найти здесь баланс. У меня нет подсказки, как вам это сделать, потому что здесь такое ощущение, что в этом заключается ваш урок. Да? И, а уроки, для того чтобы мы их проходили, нам не надо просить совета у кого-то, нам надо их проживать. И рефлексировать на этот счет тогда к нам придет осознание когда приходит осознание мы начинаем это ценить намного больше потому что мы сами пришли к решению этой задачи то есть не получили какую-то подсказку потому что в любом случае если вы не готовы подсказки даже если будут приходить вы их не услышите это одна из причин почему я никогда не выкладываю а, карту совета, потому что она а, бессмысленная, с моей точки зрения. Да? Вы должны самостоятельно. То есть в любых учениях, когда ученик начинает путь, учитель ему никогда не подсказывает, по крайней мере, в открытую, что он должен делать. Да? Он сам к этому приходит через какие-то действия. Вот здесь вот э, вам, это знаете, это как в первой книге, Паоло Куэлли, да, алхимик. То есть то, что он искал, в конечном итоге, он нашел тогда, когда он вернулся домой. Вот здесь вот примерно про это, да. Но в этом заключается вот как будто ваш урок, да, ваш путь. Вот вы ищете, ищете, ищете. И в конечном итоге, когда вы возвращаетесь в начальную точку, из-за того, что вы прошли этот путь поиска, вы приходите к начальной точке, начинаете смотреть на ситуацию по-другому, и вы замечаете, что... То, что я действительно хотела, то, что мне нужно было, оно у меня уже есть. Но раньше я его именно не замечала, а начал замечать тогда, когда прошел весь этот путь. То есть если бы я не прошел этот путь, я бы не осознал, что то, что мне нужно, оно у меня уже есть. Здесь об этом речь идет, немножко философски, но здесь выпали Великие Арканы, а когда выпадают Великие Арканы, это то, на что мы повлиять не можем. Велика вероятность, что в этом и заключается путь вашей всей жизни. Что по сути то, что вы ищете, это уже есть внутри вас. Что тот баланс, который вам необходим, он внутри вас есть. Его не надо создавать вовне. Его надо создать, создать сотворить внутри себя. И тогда как отражение вы это получите во внешнем мире. А здесь такое ощущение, что знаете, вот вы все время как-то с чем-то боретесь, куда-то движетесь, что-то хотите получить, прогибаете этот мир. То есть чем больше вы настроены воинственно, тем больше вот эту воинственность вам и отражает мир. Я вам хочу сказать, что прекрати бороться, посмотри по-другому, да, увидеть э, мир, не борьбу, не войну. Это то, что говорила, э, да, э, по-моему, если я не ошибаюсь, Мэтт Тереза, которая говорила, что даже если будет мирная демонстрация э, за, э, против войны, э, я все равно на нее не пойду. Потому что это тоже является, даже если это мирная демонстрация, она все равно поддерживает тему войны. Она не говорит, что мы вышли в демонстрацию за мир, а мы говорим о том, что мы идем против войны. То есть акцент идет не на мир, а акцент идет на войну. И неважно каким способом, акцент идет на борьбу. А из такой концепции мы никогда не сможем породить мир. Есть, мы не может породиться свет. Свет порождается только из света, и только когда вы начинаете замечать этот свет, тогда мир вам его и показывает. А то здесь такой получается очень интересный момент: если вы внутри себя все время с чем-то сражаетесь, с чем-то недовольны, то подойдя к зеркалу, вы это недовольство и видите, и вам не нужно отказываться от этого, да, и говорить, что нет, этого нету, да. У меня нет претензий к себе, у меня нет критики к себе, у меня нет сравнения себя с кем-то другим. А вам нужно замечать то хорошее, что есть внутри вас, хорошие ваши качества. по четверке мечей, умение находиться в спокойном состоянии, в расслабленном, умением созидать. Чем больше вы на это будете делать акцент, тем больше вам мира это будет отражать, тем больше в вашей жизни этого появится. Но... До тех пор, пока внутри вас присутствует внутренняя борьба, вот эта вот огненность, неудовлетворенность, претензиозность, ничего изменить невозможно будет. Насколько возможно сменить один полюс на другой, то есть вот этот минусовой на плюсовой, будет зависеть от вас. Вам в этом поможет именно осознанность. Что значит осознанность? Это понимание, почему я сейчас себя как-то критикую. Так ли это на самом деле? Либо это, возможно, какие-то детские программы, которые мне вкладывали. Если у вас есть какие-то претензии к себе, задуматься, почему у меня есть претензии, с чего я вдруг решил, что я должен делать так, либо по-другому. Когда вы начинаете предъявлять какие-то претензии другому человеку, задумайтесь, почему вы не позволяете другому человеку быть таким, какой он есть. Даже если он там, например, негативный какой-то человек. Я не знаю, хам, грубиян либо человек, который все время опаздывает, не придерживается там, времени, а вы, например, пунктуальный человек, вас это будет раздражать. Вопрос, почему вы все время замечаете что-то негативное, почему вы не позволяете человеку быть таким, какой он есть. Вот Именно разрешительная программа, когда вы разрешаете себе быть таким, какой он вы есть, а другому человеку таким, какой он есть, вот это уже приведет вас к миру. Вы, вы не боретесь, да? то есть вы не боретесь с противоположностью. Вы эту противоположность принимаете. Не путем того, что да, вот хорошо, да, что он хамит, а путем того, что вы просто позволяете, что это тоже имеет место быть. Здесь, здесь вот действительно в этой позиции нужно задуматься на многом. Почему? Потому что вы заблудились по аркану отшельника, Здесь изображен отшельник, который идет по земле, и он по колено погряз именно в землю. То есть земля его поглотила. Он настолько углубился в какие-то глубокие свои слои сознания, да, что уже выйти оттуда не может. То есть он настолько заблудился в своем лабиринте, что забыл вообще, что он искан. Вам вот, вот этот поиск, да, он не нужен. То, к чему вы стремились, вот к этой звезде, по, да еще и аркан колесницы, вы прям шли, у вас была цель, вы направлено к этому шли, вам это не нужно. Не потому что это плохая цель, либо не ваша цель, либо еще что-то. Нет, просто по пути к этой цели вы себя утратили. То есть здесь возможно, здесь нету одержимости, но... Здесь есть такое состояние, я, я, я запутался. Я настолько привык всего достигать, я настолько привык за все бороться, что сложно все дается. Здесь вот какие-то такие убеждения, что я не могу получить то, что я хочу, что мне просто так не подарят, и там, я не знаю, за все надо сражаться и так далее. И так далее. То есть какая-то активность и какая-то борьба, что вы заблудились в этих суждениях, вы настолько поверили во все эти мысли, что вы как будто бы отрицаете какую-то другую часть. Здесь идет вот полное такое отклонение в один полюс. И ясное, ясное дело, что вас для выравнивания будут отправлять противоположные. То есть чем больше вы что-то будете желать, да, тем больше вы будете прикладывать усилий, тем дальше это от вас будет забирать и будет возвращать вам что-то такое противоположное. То есть чем больше вы будете агрессировать и злиться, тем больше злости вам будет возвращаться. Это ваш урок. Я, по-моему, говорила в одном из давних раскладов о том, что у троек как раз урок жизненный, да? Но ну, если сказать как миссия, то это вот как раз понимание баланса между духовным и материальным. И вот здесь мне сейчас повторила это. Еще раз переслушайте с самого начала, да, то есть что хочет вспомнить для вас Вселенная. Она хочет вам показать, что этот баланс есть внутри вас. Он уже есть. И я рассказала вам, как вы можете достигнуть этого. Если не услышали, переслушайте. Если не слышите, значит, вы просто не готовы. Пройдет какое-то время, можете заново переслушать. Иногда бывает так. В раскладах я что-то говорю, человек это не слышит. Не потому что у него какие-то там проблемы, либо он отвлекается просто потому, что он еще не готов это услышать. И знаете, это как бывает, идете вы, например, по улице, а мимо вас проходит ваш знакомый, приятель, он так позвал, вы оглянулись, ты что, меня не узнал, да? Либо я тебя кричу, кричу, а ты меня не слышишь. То есть вы настолько погружены в свои в какие-то какие мысли, в свои какие-то верования, представления, ожидания, да, от мира, от расклада, в какую-то свою информацию. Может быть, когда что-то раскладываю, да, вас ассоциативно возвращает в какие-то ваши мысли. Вы пропускаете эту информацию. Это опять-таки не про невнимательность, а это просто... Вы не готовы услышать эту информацию. Такое может быть, и это, ну, по крайней мере, со мной очень часто такое случается. Потом проходит время, причем это может быть и не год, и не два, а достаточно большой период, да, и вы слышите, говорите, вот так вот же была где подсказка, да, ну, что поделаешь, я уже сейчас ее прожил, да, я ее уже сейчас понял, ну, вот, потом вы как будто бы получаете подтверждение. На самом деле это не подтверждение того, что вы верите, а это просто вы прошли какой-то путь, да, вы что-то самостоятельно осознали, у вас появились эти знания внутри вас, и вы их замечаете в другом человеке, который вам про это говорит. Вот так оно работает. Так, ну что, будем с вами прощаться, не забывайте про жду вас. Желаю вам всем всего самого наилучшего, хороших выходных. Всем пока! -пока.